Здравствуйте! Снова на рыбалке время 6.58. Надо уже рыбу ловить. А, сейчас я уночки пробурил. Сейчас буду закармливать их кашей и пробовать ловить. Минут через 10-15 уже начну первые попытки то получится уже будем дальше смотреть И что рыбак у тебя клюет уже только уже ловишь уже да надо кормить он уже ловит как он так поймает Будем ждать утренний выход ротана на жор, на корм, вдруг он есть так же как и вечером, активность же у него есть какая-то, будем пробовать, если не пробовать не узнаешь. Так что кормим, каша все та же, горох. Маленько дробленая пшеница И останки ротанов Маленько головы А так в основном кишки Вот такие дела Ну все, кормлю дальше иду Первый ротан, первая поклевка 7.37 время Ой, Может быть начнет поактивнее сейчас брать ловлю на тройник сейчас блесенка их маленькая блесенка похоже руки у меня сегодня будут мерзнуть не отстегнулась надеюсь так у меня будет больше шансов поймать зацепить за крупную рыбу кто-то мне кажется, та блесна у меня не пробивает или затупился уже крючок или непонятно блин не успел спрятать а он не видит сейчас ее... прятать надо рыбу я сегодня тут не один они сейчас увидят что у меня рыба клюет и будут меня вокруг оббуривать то он опять за мной он так и будет за мной ходить блин. Время 7.44 Надо опять прятать Так они меня бурят сегодня Вот такой ротанчик Блесен... Блесенка маленькая Фирменный рецепт у каши Эх, блин, захватил, захватил Как их доставать Таких не знаю Неудобно Рукам холодно. Все. Застрял. Эх. Непонятно. Надо ножницы как для щуки. Или как они там называются. Надо у щурятников спрашивать. А, так, там, Михаила руки замерзнут. Поймал, да? А я таких маленьких был, отпускал. Да? да, да, да. да? За три дня накушались. Он был-то примерно такой, как у тебя... Я же понял, что чтобы килограммовика поймать, можно рота на грамм на 700 кашей накормить. У него полный живот будет каши и все. Просто впасть ему пальцем. Надо затрамбовать его туда. Узвешить и сказать, что килограмм... Третий ротан в общем надо с по восьмого зачем мы так рано приехали если по восьмого только плюет <звук> давай давай все я готов снимать тебя рассказывать как, как это было давай рыбы-то тут нету правда да, про да, кого да, он нет. рассказывает непонятно Но, как бы это лесные тоже чуть-чуть э, так тебе можно этим кунать шариком подсек его вообще хороший наверное шел леска у него ну, на карася не 0.0.12, просто 012 просто 012 вот, у трех этого трех еще трех тоньше трех, я не знаю, трех, ребят трех, вы трех, куда трех. приехали? вы же приехали со мной <рех> на крупного вратана <рех> потом будет Но тоже истории рассказывать, что рвет. как вот у меня видео было с леской я вытащил на 150 грамм там наверное, хозяин тоже приехал домой съемки рассказывал, что там, блин, ротаны, нет, за кило. Ротано, выдаст, просто... Что, Степан, нет рыбы, да? Нет, врет, врет. Я тоже думаю, за камышину зацепился. А -а -а. Ладно, пошел я ловить. Пробов, пробовать ловить, пошел я. Кажется все сильнее и сильнее, холодина на нем вообще ротаны он сразу все, костык замерзает, хоть интернет и обещал, минус 3 минус 5, а, вообще дубак, только бегают лунки к и все, клев так себе. Самый крупный, наверное, вот этот. Как-то вот так вот от рыбалка проходит. Насколько не знаю. Хватит аккумулятора. Все замерзает. Телефон уже почти замерз. Пять минут, наверное, даже поговорить не успел. 30 центов сразу, чуш, как с Как вроде лежит все под курткой в кармане. Пока активно как-то не клюет. Там, там, один, два, три. Вот он. Трофейчик на сегодня самый большой. Теперь вот этот по линейке мерить грамм 400 будет может быть так глядишь и крупнее клюнет ах тут почти за ветром лунка хорошо вот двух я поймал и поклевка такая жесткая жесткая одна была один раз не получилось подсечь и все и тишина потом сейчас может быть получится поймать кто тут был держит, стоит Никто не хочет брать Это с воду все давит, да? Но, был, Всех остальных в лунку, да, кидаешь? Но Че, выловили здорового? Ага. Врет, вообще, врет. врет, да? Что он тебя так и будет ждать, да? а вот он! Чё блесна у него тут нет Это, твоя? я на другой одел, чтоб, знаешь наверняка Понятно Может, поберите, Но греюсь Хорошо тепло Ну все, приступать можно к ловле на канале увидите что это он поймал я его заснял что это он моего ротана заснял как-то сложно да пойду рыбаков снимать тебя не клюет да У этого как обычно головы головы раскиданы это куриная голова и вот тут куриная голова кто-то селезней кто-то и кто-то из них охотник конечно что на селезня, на селезня это не ловить этот в тихушку ушел и ловит уже всех обловил О, Важный звонок Ловится у тебя, да, рыба? Вот это самый крупный у тебя. Ага. Молодец. Алло. Заглядывал сейчас в лунки, бегал, ловил когда. В общем, сейчас пока светло, солнце. солнце, Когда солнце светит, видно дно. где каша? И активность у них разная. Какой, когда блесенка опускается, сразу в сторону уплывает А какой, наоборот, сразу дна вверх, сразу сходу хватает В общем, непонятно Да, здесь сейчас килограммовик будет вот, сейчас я вот, его сейчас. сейчас заглянул туда тут от камыша видимо темнее что может питак маленький света как бы это муть такая поднимается что либо уплыл, либо жрет стоит а нифига надо камеру пускать. на квишах там мало просто если потом дома поглядеть был, кто не был балансиром будешь балансирить сейчас нам, да? кармашки. А, я думал, тоже что-то хитрое. Ничего интересного у него. Пойду ловить свою крупную рыбу. Ну что, все, рыбалку мы завершили. 49 штук я поймал. Ага, телефон у меня сел. Время второй час должен быть. Вот такие вот. Вот, наверное, самый здоровый. По длине по крайней мере. Ну и по весу, я думаю. Хотя по весу, наверное, вот этот будет поздоровший. Вот такие трофеи. Сейчас узнаем, что парни поймали, извешивали. Наверное, весы сегодня с собой взял. Вот так вот. Мне кажется, он нас обманывал, да, все время, пока мы рыбачили? Да. Да чтобы тебя а. все они замерзли. Нет, вот нали, да? 430. 435. 435. 435. Вот, так вот тогда. Так тогда заснять, Видно, не видно, не вижу. Что видно-то? Ближе. О, 435. 435 самый крупный. 49 штук, да, я сказал. 7120. А у тебя сколько по количеству? 38 что? 38 Давай его их сразу взвешивать, твоих тоже. Ты там этот обнули, а, а да. то будем думать, что он тоже 7 килограмм да. на лаю. Блин, свечивать не пойму как. ты кого-то там еще натыкал? На на на Какую-то тару там обновил. Поставь на землю, погоди, поставь на землю. Как вы рыбу взвешиваете, ребята, я не знаю. Погоди, она... Че оно? Замерзло? А, нам достать из занового поболта. Все, Степан, тебе повезло, мы не знаем, сколько ты поймал. Идти с канавки пытался обмануть.